Проблем с исправным бензотриммером или с бензопилой не возникает, когда они не создаются нами в действительности. Двигатель легко стартует, устойчиво работает в разных режимах нагрузки, а мы с полным удовлетворением справляемся с намеченным объемом работ. Но в один прекрасный день, когда у нас хорошее настроение. Сам процесс запуска двигателя может затянуться на длительное время, и подведет нас немного ближе к ознакомлению устройства двигателя с его полной разборкой, которая уж точно поможет разобраться в незаметных внешне причинных отказа в работе двигателя. Поиск начнется от замены свечи зажигания, смены топлива, подтяжкой крепежа и может закончиться полной переборкой узлов и установкой всех новых комплектующих, но исход всех действий, ничем не порадует впоследствии. Двигатель как не запускался, так после наших реконструкций и не запускается. Картер двухтактного двигателя сухой. Подшипники смазываются маслом. Которые входят в состав предварительно подготовленного топлива с фиксированным соотношением, из расчета, от 1 до 5%. Следовательно, никаких дополнительных крышек, масляных ванн и поддонов в конструкцию картера не входит. При длительных нагрузках бензопилы или бензотримера, корпус двигателя хорошо, но неравномерно прогревается. При нагревании. В левой и в правой половинах картера возникают напряжения, которые со временем приводят к изменению величины зазора между половинками картера, с последующей их деформацией. Режим работы двухтактных двигателей, бензопилы или бензотриммеров, переменный, и по величине, с разной нагрузкой. Эксплуатация их ведется при жестких внешних условиях, иногда не зависящих от самих пользователей. В картере двигателя во время его работы с периодичностью избыточное давление сменяется разрежением, что в свою очередь передается на стенке картера, на сальники коленчатого вала и на прокладке между сопрягаемыми поверхностями половин картера, на прокладку и на соединение между картером и цилиндром двигателя. Образующие картер детали, в некоторых местах усилены ребрами жесткости. Но стенки картера при тепловом перенапряжении, все-таки будут деформироваться, и быстрее в тех местах, где имеется их утоншение и ослабленная фиксация крепежных болтов. Самое слабое место картера, это стыковочные поверхности двух половин картера, вместе месте образования импульсного канала. Прокладка картера в этом месте продувается часто. Без разборки картера. Но со снятым цилиндром заметить это можно только при определенных условиях с использованием лупы или просвечиванием. Выровнять поверхности вместе с деформацией можно на шлифовальном камне. Срезать глубокий слой не нужно. Достаточно, чтобы поверхность после шлифовки была ровной и не была искажена жесткой притиркой. Крышки картера по абразивной поверхности камни нужно вести легко, без сильного нажима. свежую прокладку на картер, в режиме немного увеличенной по ширине для места, где образуется импульсный канал. Чтобы быть уверенным в надежности плотного соединения и в картере после его сборки, загибаем выступающие края прокладки в полости картера. После такого приема прокладка более надежно будет удерживаться между половинами картера. Болты, которые стягивают корпус картера, затягиваем равномерно, с одинаковым усилием, по диагональной схеме.